побывал на линейке в одной из разрушенных во время бомбежек школ Славянска. позже отправился в Краматорск где выступая перед работниками станкостроительного завода назвал представителей Донецкой и Луганской народных республик бомжами и тунеядцами хотятю бомжи туниядцы которые были никем которым сейчас раздали оружие Которые никому не нужны, если нет на стране. Если у них забрать оружие, нет, они окажутся никому не нужны, потому что они ничего не умеют. Они не умеют работать, они не умеют зарабатывать деньги, они умеют мародерствовать, убивать и забирать. Какие не нужны по обе стороны. Впрочем, по сравнению с Петром Порошенко, который, как известно, за последний год разбогател в семь раз и сейчас имеет больше 750 миллиардов долларов, не только жители Донбасса могут показаться бомжами -тунецами. и тунеядцами. Говорят о самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Порошенко в очередной раз заявил, что вести переговоры Все. с республиками не намерен.